Буквально сейчас, пару минут назад в голову пришла такая мысль, такое осознание, которое, в принципе, наверное, даже без прикрас можно обобщенно назвать смыслом жизни. Именно обобщенно. Почему? Потому что это касается непосредственно общества. Так вот, э, тот смысл жизни, который я сейчас обнаружил, это причина, которая заставляет нас жить. В принципе, я думаю, это равноценные какие-то понятия, и их можно применять одно к другому. Так вот... Э, смысл жизни наш, в первую очередь, вот в развитом мире, скажем так, ну, вот, когда мы находимся уже в таком самостоятельном возрасте, он находится в социальных связях. Я много раз задавался вопросом относительно того, почему люди размножаются, причем размножаются достаточно бездумно. Я понимал, что это страх одиночества, я понимал, что это попытка обезопасить себя в старости. Но я не, не смотрел на данный вопрос с другой стороны. То есть я не подходил к нему так более философски. И когда сейчас я задался вопросом, ну а в принципе для чего я живу? То есть что, что мной движет? И абсолютно ясно, абсолютно понятно, что это близкие люди, что это те, кто меня окружают. И мне хочется о них заботиться, мне хочется им дать что-то на будущее, вообще дать само будущее, позаботиться о тех, кто старше меня, ну, может быть, передать какой-то опыт тем, кто младше меня, понимаете? И опять же, финансовая составляющая, ну, лично для меня, она носит характер исключительно ресурса. Я воспринимаю деньги именно так, потому что понимаю, что в нашей системе это просто бумага. Нас привязали к бумаге, и мы в меру своей распущенности, либо же образованности, мы к ней относимся по-своему. Вот для меня это просто бумага. И я, конечно, хочу, чтобы ее было много, это естественно. Но все-таки как-то хочется справедливо, что ли, ее получить, дабы не ущемить других также страждущих, чтобы, в общем, кого-то не обидеть, наверное. Хотя, если по факту так рассматривать, мне, кроме моих близких людей, на самом деле в этом мире мало кто важен. Я такой вот все-таки эгоист. Однако я как-то хочу, что ли, не знаю, лицо не потерять или свой моральный мир не потревожить. Потому что, мне кажется, если бы, предположим, я кому-то гадил да в угоду себе, то не было бы у меня той моральной составляющей, которая есть сейчас. Ну, ладно, это все относительные вещи. Суть, в общем, какая? Суть в том, что... Не хочется, блин, вот я в свою веру не верю, да, а не хочется даже произносить такие вещи. Ну ладно, это, это, это слова, всего лишь слова. Убери, предположим, у меня всех любимых людей, всех тех, ради кого, грубо говоря, я живу, и ради кого я стремлюсь, к каким-то целям, каким-то достижениям, высотам, материальному благосостоянию. И все, я понимаю, что мне больше ничего не надо, по факту. Там Деньги ради денег? Ну, нет, наверное, я не настолько ущербный, чтобы заниматься накопительством ради накопительства, да? То есть я как-то к этому более рационально подхожу, и если у меня появляется какая-то сумма, я ее просто взвешиваю и определяю, какую пользу она может принести. Либо закрыть какие-то, скажем так, дыры, да? Там, у кого-то долговые, у кого-то шмоточные, у кого-то моральные. Ну, в общем, у каждого свои какие-то потребности, это естественно. Так вот, я понимаю, что, к сожалению, без наличия вот этих любимых людей, у меня не будет никакого смысла к существованию. Ну, тупо прожить, покайфовать какое-то время, там, на остаток средств, там, распродать недвижимость, еще что-то. И побалдеть, а потом, как говорится, распахнув руки, нырнуть куда-нибудь в пропасть, ну, не знаю, такой вариант. Ну, тоже может быть, иметь может, может быть, может иметь место. Быть. Да, извините, каламбурчик получился. Но в этом ведь никакого смысла, мы же это понимаем. И вообще, почему мы пытаемся придать смысл всему, что нас окружает? Может быть, таким образом мы себя хотим сделать цивилизацией, разумными существами? Может быть, именно это как бы отталкивает, отделяет нас от инстинктов, дает нам некое другое предназначение, некое другое весомое значение, извините. Да, такое ну, странное слово на все же. Поэтому социальные связи, исключительно социальные связи, это суть моего ролика. Потому что подсознательно, либо осознанно мы создаем вокруг себя круг. Вокруг себя круг. Опять. У меня что ни слово, что не фраза, только ламбур. Надеюсь, вы это не замечаете, если я не акцентирую на этом внимание. Просто мне звук, слух, ухо режет. Именно социальные связи, они заставляют нас двигаться куда-то вперед. Ну, потому что все-таки банальное существование без оглядки на завтрашний день, как бы это парадоксально не звучало, однако без оглядки в будущее это довольно странно, это довольно ну, примитивно, я думаю, что это недоразвито и как-то слабоумно. Поэтому да. Я абсолютно уверен, что наш смысл жизни, хотим мы того или нет, он кроется в социальных связях, именно в первую очередь. Мы социальные существа, да. Очень мало кто из нас способен быть настоящей личностью и честно сказать, честно заявить, что общество его не волнует. Что он совершенно спокойно может вот сегодня взять и уйти из общества куда-нибудь в тайгу, я не знаю, там еще куда-нибудь. И, введя аскетичный какой-то отшельнический образ жизни, получать абсолютное удовольствие и при этом не париться из-за каких-то моментов. Мы же знаем, что социальные связи, само общество, оно так называемая в кавычках цивилизация. Я, ну, я не считаю, что мы цивилизация, потому что мы достаточно недоразвитые существа и недоразвитая вообще коллективная какая-то форма. Вряд ли мы можем себя так называть. Для меня цивилизация – это что-то более разумное, более продвинутое. Но мы так какие-то... Даже не муравейник, на самом деле. У них более упорядоченная вся система. Но с посмотрите, и вы удивитесь, насколько у них социальные связи, насколько у них там все четко прописано, четко обозначено. Так вот, касательно физических каких-то даже проблем. Нам надо общество, а нам нужен коллектив. Ну, заболел у человека зуб, да? Вы же понимаете аппендицит прихватил там или еще что-то то есть получается так что даже уйдя отшельником куда-то жить в тайгу ты в любом случае будешь зависеть от коллектива от в кавычках цивилизации извините от ее достижений ты будешь зависеть ну хотя бы физически морально но ну, я тоже думаю что человек все-таки будет не хватать на общения. сейчас социальные сети они в этом плане нам очень сильно помогли они дают возможность общаться на расстоянии и многим людям даже не, не сталкиваясь с другими людьми, не соприкасаясь с ними совершенно вживую в реальности. Наверное, это хорошо отчасти, но это помогает только какой-то там странноватой группе людей, те, кто как бы асоциальный, да? Обычные же люди. Наверное, мне кажется, им нужны и очень важны вот эти контакты. В общем, не буду затягивать суть и смысл ролика, я уверен, вы поняли. Но а кто не понял, повторю. Именно наши социальные связи, сеть социальная наша, в которой мы живем, наши близкие, наши любимые, и именно наше размножение с этим напрямую взаимосвязано. Потому что мы таким образом как бы продолжаем вот эту вот нить, конечную, бесконечную, ну, в определенном промежутке времени, конечно, бесконечную. И вот эту нить связей социальных, младшего поколения, среднего, старшего, и заботу. Ну, если мы не маргиналы, не, если мы не уроды, не имбецилы, не какие-то там аморальные существа, таких же хватает в нашем коллективе, грубо говоря, да? Те, кто и родители на посылают, и деньги у них отбирают, и в дом престарелых сдают. Ну, в общем, я не говорю сейчас про аморальную часть населения. Эти, естественно, есть, они были, они будут, никуда они не денутся. Помните, я всегда высказываю свое мнение исключительно о усредненной, ну, такой... Основной, наверное, наверное, я предположу, основной части населения, общества, ну пусть, ладно, назовем его сейчас так, это баранье стадо, не всегда, кстати, не всегда, сейчас я вижу проблески нации, действительно настоящего общества, гражданского общества, со своими правами, со своими обязанностями, ответственностями, ну ладно, сейчас не об этом. Так вот, самое главное, смысл вашей жизни, по факту, если вы заглянете себе внутрь, если вы заглянете в свою жизнь, то вы поймете, наверное, как я сегодня понял, что именно социальные наши связи, именно наличие любимых, близких, дорогих нам, нашему сердцу людей и придает нам смысл в жизни. Потому что это забота, это совместная радость, может быть даже совместная горести, если мы такие благородные. Надеюсь, многие из вас именно такие. Без них даже я готов признать, что без своих близких, без любимых людей, хоть у меня их и немного, совсем немножечко, я очень сильно сократил круг своего общения. У меня есть даже стихотворение «Мой мир состоит из трех человек». Вот. Но они настолько... Да, действительно, это мой мир состоит из них. Понимаете? Из, из, из этих людей. И это правда. И я готов признать на данный момент, что вот в этом и есть мой смысл жизни. Ну вот данной жизни, человеческой в этом теле, в этой форме. Что дальше будет, если предположить самый негативный исход, самое негативное развитие событий? Сложно сказать, но есть у меня предположение. Я их не буду озвучивать, YouTube за это банит. Вы, думаю, понимаете, о чем я говорю. Но я... Из тех, наверное, существ, которые не приемлют занятия, которые не имеют в себе смысла, в том числе, наверное, и жизни. Но не буду углубляться в эту э, кому-то грустную, кому-то траурную тему. Я к этому отношусь весьма спокойно, потому что я понимаю, что рождение и смерть – это неотъемлемые части единого целого. И мы в промежутке где-то между тем и между другим. Тот, кто этого не понимает, наверное, попусту живет свою жизнь. Потому что это такой короткий промежуток времени, который нам не подвластен. У нас есть лишь возможность почувствовать, насладиться, вкусить, что-то познать, возможно. Хотя какой в этом смысл, я тоже не понимаю. Итоговая, итоговый финиш, итоговая черта, она ведь нас всех обнулит. Но глупо предполагать, что будет как-то по-другому. Тело, да, его частицы, они продолжат свой путь в вечности. Сохранят ли они личность? Да нет, вряд ли отнюдь. Э, наша личность, как я предполагаю, это просто промежуток какого-то процесса. Вот и все. Либо же какой-то побочный эффект. Может и такое быть. Не надо придавать всему какое-то такое прям разумное, планомерное значение. Нет. Жизнь, она такая разнообразная, жизнь, она такая, он вирусы, как каждый год мутирует, да, создают новые формы, новые, они противостоят там, нашим, нашим каким-то попыткам воевать с ними, соперничать. А простейший вирус, вот, он такой крохотный, он вообще до да, безобразия крохотный, и он мутирует каждый год, а может быть и чаще, и он справляется, находит решение, продолжает движение дальше, и готов, грубо говоря, извините за выражение, ставить на колени целые цивилизации. Так и почему вы думаете, что вы такие важные, что вы такие? В общем, смысл жизни в этом, в наших социальных связях. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну, а если у вас есть желание, репостите, продвигайте, поддерживайте канал. Этого сейчас, к сожалению, исключительно не хватает. Каналу я имею в виду. Всего доброго, берегите себя.